Резким ухудшением обстановки в Донбассе обеспокоены уже даже власти западных стран, которые обычно поддерживают Киев. А Сегодня официальная Берлина выразила опасение, что военный конфликт окончательно выйдет из-под контроля. Об этом заявил Франк Вальтер штанмар по итогам переговоров со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Глава немецкого ведомства добавил, для реализации минских соглашений Запад остро нуждается в партнерстве с Москвой. Для этого Германия предлагает как можно скорее вернуться к формату большой восьмерки, то есть с участием России. Я считаю, что не в наших интересах долгое сохранение формата G7 без участия России в Германии. Надеются, что в ближайшее время мы вернемся к международному формату Большой Восьмерки. Тесное взаимодействие с Россией упростило бы для нас решение многих глобальных вопросов. Ранее в интервью немецким СМИ Штайнмайер тоже отметил, без содействия Москвы так называемая «семерка» просто не сможет разрешить ни ситуацию на Украине, ни ряд военных конфликтов на Ближнем Востоке. По словам Штайнмайера, экономическое и дипломатическое давление, которое Запад оказывает на Москву, явно не привело никаким позитивным результатам, и европейским странам давно пора налаживать с Россией конструктивный диалог.